тут вот я сегодня решила записать это видео в надежде на то, что я услышу от вас какие-то советы и поступайте вы так или нет. Я специально надела платочек, чтобы было видно меня крупным планом. Расскажу про себя. Совсем недавно ко мне пришла моя приятельница, она меня давно не видела, и говорит, о боже, что с тобой случилось, о боже, у тебя лицо похудело, такие морщины. Вот я поэтому надела платочек, чтобы вам показать, чтобы все видно было, на да, крупным планом. Ой, у тебя тут такие заломы. Ну да, вот они, да, тут складка такая несеговая. Ой, да ты что, ты так выглядишь, ну, прям скажем, неважно. Тебе надо сделать ботокс, к говорит. Ну, я, конечно, к такому обороту не готова была. Вообще, я, скажем, вот такой вот, ну, критика, не критика, а вот такой вот разговор в лоб. Я бы сама никогда не сказала никому, но вот мне сказали, и я так про себя, думаю, да, да со стороны видно, что я так неважнецкий выгляжу. Я, конечно, резко похудела в связи с событиями семейными здесь, но что поделаешь, это прям, скажем так, не от меня зависящее было состояние, потому что я очень мало спала. Я спала по два. Ну, нет, ну, да, два-три часа в сутки. Я плохо засыпала, только расцветала, я рано вставала. Спать я не могла. После обеда у меня садились батарейки. Я очень себя неважно, конечно, чувствовала. Потом еще у меня пропал голос на нервной почве или я заболела ковидом, не знаю, но три недели точно вообще не разговаривала. Было мне, конечно, очень плохо, и я даже не помню, вот, в течение двух месяцев, что и когда я кушала. Вот что я, например, поела утром, что я там в обед, а вечером тем более, я не понимала даже вот такую ситуацию, что надо покушать, вот. Конечно, я похудела практически там на 9 килограмм резко на 2 месяца на 9 похудела, потом стала вроде чуть приходить в себя, мне стало чуть получше, ну как-то все это относительно кажется получше, но я просто себе, наверное, дала такую установку, что ну вроде как, так жить вообще ну, практически невозможно. И все, это у меня на лице, да? Вот так вот, все это, конечно, у меня тут и морщины, и все это сразу стало видно. Я так думаю, пойду-ка я на ботокс. попробую, проконсультироваться, проконсультироваться, что скажет. Вот эти девушки там, молодая женщина совершенно. У нее однокомнатная квартира куплена для этого, и вот она там что-то коль делает. Это даже, знаете, вот так, неофициальная организация. У нас есть официальные медицинские центры в городе, куда можно прийти, а это нет, это, это неофициально. Мне дали ее контакт, я нашла, пришла, значит, она тут мне это все посмотрела. И я говорю, ну вы мне делаете расклад ценовой, ценовой, потому что я человек на пенсии, и я понимаю, что я так, я так понимаю, что это не дешевое удовольствие, понимаете? Она говорит, да, сейчас я вам все скажу. То есть вот вам надо начинать, чтобы вот эти носогубные складки у вас ушли, надо поднимать все сверху. То есть сначала мы делаем. Вот сюда укол, на эту часть. Она не укол называет их шприцы. Значит, вот мы должны ввести два шприца. То есть сюда один и сюда один. Восемь с половиной и восемь с половиной. Я сразу буду считать, что это 17 тысяч, да? Через три недели вы приходите, делаете вот на эту среднюю часть. Это 7 и это семь. Получается 17 и 14, это уже 31 тысяча, да? Я говорю, а когда же внизу-то? А внизу вот позже это стоит 7 тысяч. А 31 до 7, 38. 38. И через 3 месяца вы должны приходить и еще тут подкалываться на 3 тысячи. Вот. Но... Я говорю, какие-то гарантии, никакие гарантии мы вам не даем. Вы должны беречься. Я, вот я очень люблю баню, да? Я сразу спросила, а в баню ходить можно? Вы что? Какая баня? Какая баня? А если у вас все это поплывет от температуры? Ну вот это меня, конечно, сразу, сразу, сразу как-то насторожила, думаю, ну как и в банюш не ходить, она что вы, и наклоняться нельзя у вас все это можно к низу, а я что там в огороде где-то в деревне не наклониться к цветочку, него не понюхать и там что-то не прополоть да, думаю, как интересно, как интересно ну вот все, я значит этот расклад услышала особенно про баню прям меня как, сгрустнулась, что это нельзя делать. Но, в принципе, я пришла только проконсультироваться. И она вообще так вот э, смотрит на меня и говорит, а вы знаете, вот вам 65 лет, вы говорите, да, для своего возраста вы выглядите достаточно неплохо. Но это ее было такое заключение. Она говорит, 60, ко мне ходят женщины, которым 65, вы даже не представляете, как они выглядят. Ну, они колятся, они себе наращивают губы, себе там щеки увеличивают. Да, что-то это не для меня. Про себя мысленно так это заценила. И той своей знакомой. И я она сама позвонила. Ну, ты, ты ходила, я говорю, слушай. У тебя такая же пенсия, как у меня, ты на трактор копишь. Ну, она одна живет, она тоже в деревне. Я говорю, ты копишь на трактор деньги, да. Вот. А я тут за то, чтобы потом не ходить в баню, не наклониться, и там еще какие-то ограничения потом мне напишут или скажут там, да, я должна за свои же деньги потом вот сидеть и думать. Смогу ли я наклониться, смогу ли я сходить в баню, смогу ли я тут вот резко повернуть голову? Думаю, ну нет. Я этот вопрос отложила. Отложила и думаю, что надо все таки какими-то другими естественными путями заниматься. Их очень много. И сейчас я, конечно, занимаюсь массажем занималась массажем, нашла техники массажирования, их очень много, и есть хороший канал на ютюбе, которые дают весь расклад, как правильно сделать этот массаж лица, показывают, какие у нас мышцы не работают. Ну, правильно, они же все у нас уже не настолько активные работают, как в молодости, да. Ну вот я стала делать подтяжку вот век верхних. Знаете, и получается, оказывается, можно обойтись и без ботокса, без mm -hmm. вот этого вмешательства механического. Да? И я делаю упражнения на вот эту носогубную складку, есть определенные эти техники. И сейчас я решила, что и кремами надо, особенно зимой, пользоваться активно. Я ночной неной крем с галлюроновой кислотой пользуюсь. И сейчас нашла еще один я способ, но во всяком случае тоже действенный он, это тейпирование. И я хочу его попробовать и посмотрю, насколько оно эффективно будет действовать, хотя говорят, что это очень эффективно. Это то корейский доктор там предложил тейпирование. Сейчас она очень популярно. Я на, на Озоне заказала доставку. Думаю, что я буду заниматься без ботекса <laughs> своими усилиями. Ну, скажем, подтяжкой лица, чтобы не пугать людей. Понимаете? А то прям, видишь, как... Ты такая страшная, ты такая вся прям похудевшая. Ну, и поправляться, конечно, смысл какой, когда человек там разносит второй подбородок, там Все равно некомфортно себя чувствуешь в лишнем весе, особенно сейчас я вот после операции, мне это вообще, скажем, ну, тяжеловато. Я, цел, я хожу, я не могу сидеть, нельзя мне сидеть. И поэтому я должна что-то делать, или полежать, или полежать, или двигаться на ногах. И если ты будешь такого громадного веса, там, 100 килограмм, то, конечно, это очень тяжело. Вот. Я стараюсь поддерживать свой вес на определенном уровне. Хотя у меня есть тоже своя своя такая... Ну, планка, которую хочу, я достичь. Я думаю, это все решаем. Тут 5 килограммов туда-сюда, это не сильно много. Вот, а как вы решаете свой вопрос вот в этом возрасте? Ну, не знаю, может кто-то не занимается совсем. Кто-то чем-то занимается. Поделитесь, пожалуйста. Мои подружки, девочки, или просто случайные гости канала. Как вы занимаетесь? 65, своими морщинами на лице, и удается ли вам это, и делаете ли вы ботекс. Мне интересно. В преддверии их Нового года я вам хочу пожелать всем здоровья, семейного благополучия и мир вашему дому, друзья мои.